Всем привет, с вами Дмитрий Урсул, и в сегодняшнем видео я хотел бы поговорить на тему аудио дефолтов или настроек по умолчанию для аудиорегионов и аудиодорожек. Откуда взялась такая тема? Конечно же из нашего телеграм-чата, ну и также от моих подписчиков и учеников, кто скидывает всякие разные вопросы и трудности, с которыми они сталкиваются в момент работы с ложек. И я вот решил таким видео сделать такой глобальный ответ на множество вопросов, которые могут возникнуть. Вот сейчас ситуацию я вам одну, прямо классическую покажу. Вот, допустим, у меня есть сэмпл, чистый проект. Я, допустим, хочу перетянуть бочку, ну, это может быть луп, что угодно. И смотрите, я сейчас поставлю воспроизведение, и звука нет. То есть мы заходим сюда и видим, что у нас дорожка вообще никуда не идет. То есть она идет на, ну просто в никуда, но тут и нужно вручную ставить э, выход на стерео выход наш и уже тогда у нас есть звук. То есть и естественно, если будешь так постоянно перекидывать какие-то сэмплы, всегда будет такая же история и у многих и многим кажется что это какая-то глюк логика или что-то не то, но все на самом деле просто Здесь просто были сбиты настройки аудио дефолтов. Я их у себя тоже специально сбил для того, чтобы показать, как это происходит. Значит, что такое аудио дефолт? Вот когда мы, сейчас я удалю все вот эти дорожки, вот когда у нас открывается проект, у нас э, Logic всегда предлагает сперва создать трек. Потому что без единого трека у нас проект, по сути, ну не имеет смысла, поэтому Logic... В принципе не дает держать проект без единого трека, то есть хотя бы один любой трек, софтвер, драмер, аудио должен быть. Но ну, вот мы давайте сегодня поговорим про аудио и вот эти настройки, которые здесь и вот во вкладке Details, они являются теми самыми дефолтными настройками для аудио треков. Вот видите, у меня здесь стоит No Output и вот собственно у Человек, который обратился за помощью, у него, как выяснилось, тоже такая же была проблема. То есть он каким-то образом, может, случайно, может, еще как-то сбил вот эту настройку на новый output, и все дальнейшие дорожки, с которыми он работал, которые он создавал, постоянно ему приходилось вручную назначать на выход. Поэтому, естественно, было работать неудобно, и казалось, что что-то идет не так. Здесь мы можем сразу просто назначить наш выход, и с ним работать. Кстати, если у вас какие-то сложные маршрутизации, или, например, ваш основной мониторинг идет не на первый, второй, на третий, четвертый, вы здесь также можете создать один раз, выбрать нужный выход, и все новые аудиотреки, которые будут создаваться в проекте, будут идти на этот выход. То есть это тоже очень удобно, чтобы каждый раз не переназначать, каждый раз не проверять, чтобы все, чтобы все грамотно работало. То есть можно так сделать. Можно, кстати, даже и шину выбрать. То есть, это может быть полезно для тех, кто хочет, например, какую-то шину э, делать э, а такой аналог мастер-шины. То есть, использовать стерео-аут для чего-то другого, допустим, для мониторинга или для какого-нибудь метринга и так далее. А вот эту шину, да, которую мы здесь выберем, использовать непосредственно для, для например, мастеринга. То, то есть, чтобы все дорожки проекта приходили так или иначе на эту шину. Вот. Но ну, это, конечно, же, такая специфическая задача. Мало кому она будет актуальна. В основном, конечно же, это тоже выход 1, 2 И после того, как мы создаем такой трек Все остальные треки, это кстати, касается и аудиоинпута То есть мы можем выбрать инпут по умолчанию Куда мы записываем, например, голос да И так далее То есть мы можем выбрать и тут можно поставить галочку «Загружать дефолтный патч», то есть с какими-то настройками на канале сразу либо открывать пустой, либо открывать библиотеку с пресетами. То есть если я поставлю галочку, у меня откроется библиотека с выбором установок для той или иной дорожки. Но это вы уже сами можете решать, нужно вам это или не нужно. Ну и, соответственно, здесь также можно включить мониторинг сразу, можно сразу включить готовность к записи. Это как бы является теми самыми дефолтами. А, то есть вот сейчас создав трек, мы видим, что он у меня сразу назначается на стерео выход. И теперь, если я что-то буду перетаскивать из э, браузера на новые дорожки, вот эти новые созда созданные дорожки также имеют те же настройки. То есть у них также назначен выход на стерео аут и все работает хорошо. Привет, коллега! Встречаем! Ежемесячная подписка. Одно видео за 2 рубля.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 Так что шутки в сторону, коллега. Пора обучаться по-крупному. Действуйте прямо сейчас. Следующий момент. Второй вопрос тоже бывает вот, связанный с перетаскиванием каких-то сэмплов или лупов из браузера. Почему у меня уровень сбит? То есть, например, вот пример сейчас вам покажу. Я думаю, вы уже сейчас сами догадаетесь. То есть, если вот так вот мы перекинем... Вот видите, у нас уровень здесь э, минус 8,4. На самом деле вот этот уровень создаваемого аудиотрека при перетаскивании э, какого-либо контента из браузера привязан у нас к вот этому ползунку PreListen. Напомню, что он в микшере у нас есть тоже как отдельный трек. Вот если мы нажмем вкладку All, у нас здесь есть превью: э, э, вот эта дорожка, и это и есть вот этот самый слайдер. То есть все, что мы делаем, какой-то превью в браузере и так далее, она у нас идет через вот эту... Э, через вот этот канал, поэтому к нему как бы привязаны э, вновь созданные дорожки при перетягивании из браузера. То есть тоже иметь в виду, если вдруг э, тоже с таким сталкивались, кто-то там случайно убирал на э, минус бесконечность, то есть выключал звук в браузере, просто выбирал какие-то сэмплы, естественно, он их не слышит, потому что они выключены, и перетягивание в проект. Получается, что у нас тоже аудиодорожка стоит на минус бесконечности. И также люди жаловались, что это за глюк, почему я хочу, чтобы у меня на нуле все было. Ну, то есть для этого здесь надо также поставить релиз на ноль. Ну, либо вот здесь тоже превью поставить на ноль. И тогда у вас все новые дорожки, которые вы перетягиваете, точнее, аудиорегионы, которые вы перетягиваете в проект, будут. Также с той же громкостью создаваться. То есть, думаю, что с этим понятно. И еще парочка полезных функций по дефолту. Многие про это забывают, либо вообще в принципе не знают. Но вот эта закладка Region, которая у нас посвящена, собственно, выбранному региону. Если у нас регион никакой не выбран, вот сейчас у меня выбран, и вот, этот, вот эта закладка показывает информацию для, собственно, вот этого вот выделенного региона. Если я сейчас переключусь, то у нас уже другой регион, переключусь в другой регион. Но если у меня ничего не выбрано, то здесь вот мы видим аудио дефолт, то есть это и есть те самые дефолтные настройки регионов, которые потом будут либо записываться в лоджик вручную, да, с микрофона и так далее, либо мы будем перетаскивать сюда какую-то аудиоинформацию уже записанную, это могут быть лупы, это могут быть сэмплы, неважно. Вот мы можем заранее здесь дать определенные настройки, которые мы хотим. Например, что здесь может быть? Можно сразу включить луп, Допустим, если мы какой-то драм-луп перекидываем, мы хотим, чтобы он сразу э, размножился на весь проект, мы можем заранее поставить здесь луп, если вы хотите. Дальше. Мы можем включить сразу флекс. То есть тоже очень многие спрашивают, как так. Вот у меня луп в другом темпе, и мне нужно вручную включать флекс каждый раз, его там как-то анализировать, это неудобно. Э, можно заранее включить вот здесь. То есть можно сразу для будущего включить либо просто флекс, либо еще можно подключить Smart Tempo, чтобы Smart темпа еще проанализировал транзиенты и сразу выровнял луп по битам или по тактам, потому что бывает, что лупы там имеют какой-то предотчет или за такт и не всегда они начинаются ровно прям вот с нуля. Но э, это, конечно, реже, но все равно можно включить, например, вот сейчас покажу, вот у нас есть Align Bars. Э, дальше можно сразу поставить Gain, допустим, потому что все вот эти сэмплы лупы идут, как правило, в максимальном Уровни своей громкости Поэтому можно заранее там, сделать например, Минус 5, чтобы у нас э, Был запас по громкости Потом для работы с лупами И самая полезная еще функция Это fade in, fade out Это, кстати, тоже очень классно Многие спрашивают, а как сделать так, чтобы в лоджике Сразу у меня был fade То есть я что-то сделал или например, разрезал какой-то файл и у меня создал, создался автоматический fade Вот это делается в аудио дефолт, То есть я ставлю, например, fade in 10 э, тиков И 10 э, fade out И у меня, соответственно, они будут создаваться, то есть вот даже если я сейчас вот здесь разрежу, вот видите у меня на разрезке автоматически создались fade in, fade out. то есть это очень удобно и в конце, кстати, тоже у нового региона вот этого появившегося, обрезанного, появился фейд. То есть, таким образом, мы вот можем теперь спокойно резать все, что мы хотим, как мы хотим, и не бояться за то, что у нас будут какие-то челчки и еще что-то. То есть, это очень-очень-очень полезная функция. Здесь, кстати, можно тоже по умолчанию выбрать тип фейдаута. То есть, когда у нас два региона рядом, у нас могут быть разные варианты. Crossfade, Equal Power. Ну, вот это самый такой стандартный вариант. Я рекомендую его оставить. Вот. То есть, здесь все это можно настроить заранее и и потом вот эти настройки, которые вот сейчас мы приняли, будут применяться в том числе и к новым э, аудиоданным. Давайте я сейчас возьму какой-нибудь, например, луп, чтобы продемонстрировать абсолютно любой. Ну, допустим, такой. Здесь темп у нас не 120. Сейчас заодно проверим, как сработает. Вот у нас сразу происходит анализинг, то есть анализируется наш а, регион. А, ну можем пока не показывать. И смотрим, что у нас здесь случилось. Флекс у нас включен. Режим, конечно, не всегда бывает что подходящий. Здесь возможно надо поменять все-таки на ритмик, так как это луп. Ну, здесь луп не совсем правильно сработал то есть поэтому собственно смарт-темп и предложил показать как он а а анализировал то есть здесь в данном случае у нас скорее всего темп должен быть два раза быстрее, точнее, в два раза медленнее. А, ну, все это можно также подредактировать, то есть показать, где сильные доли. Об этом я уже рассказывал а, про Smart темпа Также есть у нас курс а, продвинутый курс по Logic, где я прям отдельный курс пос посвятил Smart темпа То есть, конечно же, здесь все автоматически работает не так идеально. То есть не со всеми лупами все идеально срабатывает. Нужно, конечно, все-таки ручное вмешательство делать. Но для большинства лупов все должно сработать хорошо. То есть все загрузится, особенно если есть луповая информация. Здесь просто в этом... Лупе нету вообще никаких метаданных в этой библиотеке, насколько я помню, там нету, поэтому э, Smart Tempo приходится чуть сложнее, конечно же, с анализом. Но так или иначе, все равно работа есть, она автоматически включается, и самое главное, мы видим, что у нас, э, вот если мы выделим регион, э, мы видим, что у нас включен... Э, флекс у нас сразу добавляются фейды то есть в начале и в конце Ну здесь да ошибка работы флекса, но это уже потом можно поправить то есть вот такие у нас дефолты и так это работает то есть вот имейте это в виду не забывайте потому что еще раз повторюсь очень легко можно что-то сбить даже очень часто бывало такое что действительно человек убирал выделение из региона, что-то подправил, потом добавлять нового региона, у него какие-то автоматические не те настройки, и человек не очень понимает, что происходит, то есть как будто лоджик сошел с ума. Но на самом деле просто были сбиты аудио дефолт настройки по ошибке, э и потом уже, когда добавлялись новые регионы, там что-то шло не так, то есть что-то неподконтрольное. Поэтому имейте это в виду, э используйте это себе как преимущество вот эти настройки, и, соответственно, работайте с этим уже в практике, используйте и надеюсь вам это пригодится В общем, на этом Наше видео подходит к концу Обязательно напишите, как вам Знали ли вы об этой теме или не знали Будете ли что-то из этого использовать И, конечно же, подключайтесь к нашему Телеграм-чату, если вы еще там не состоите Ссылки все в описании к этому ролику Потому что мы там обмениваемся Опытом, и вот благодаря, собственно Всем подписчикам и участникам Телеграм-чата Я вот нахожу такие кейсы, чтобы Потом разбирать на нашем YouTube канале Поэтому также, конечно же, подписывайтесь На YouTube канал потому что здесь выходит Много роликов, и дальше будут входить э, Очень много интересных тем, которые мы для вас подготовили, поэтому оставайтесь на связи. Ну а с вами был Дмитрий Урсул, я желаю всем успехов в творчестве, всем пока!